Решим неравенство. Синус t меньше или равен минус одной второй. На единичной окружности отметим точки с ординатой минус одна вторая. Так как данное неравенство не строгое, точки закрашены. Так как данное неравенство содержит знак меньше или равно, выделим цветом нижнюю из получившихся дуг. Назовем концы выделенной дуги, обойдя ее против часовой стрелки. Числа, удовлетворяющие неравенству, t больше или равно, чем минус 5 шестых π и меньше или равно минус 1 шестой π, являются решениями данного неравенства. Вспомним, что синус — периодическая функция с периодом 2π. Запишем ответ.